Привет, друзья! Это коллегия адвокатов. Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также делюсь своим мнением о происходящих событиях. Сегодня о кредитах и предлагаемых в сети способах не платить по ним. Не секрет, что уровень доходов россиян, а с ним и уровень жизни продолжает стабильно снижаться. В 2020 году хроническим бедам России добавились карантинные мероприятия, а также резкое падение мировых цен на энергоносители. Несмотря на столь негативные и вводные, властям до настоящего времени удается удерживать контроль над отечественной экономикой. Какие-то меры помощи государство предлагает и населению. Но по большому счету такую помощь сложно назвать действенной. С обзором мер, принятых правительством, вы можете ознакомиться по ссылке. Люди выживают самостоятельно и одним из способов сохранения приемлемого уровня жизни является кредитование причем речь уже не идет о крупных покупках будь это недвижимость или автомобиль люди вынуждены обращаться к кредитным средствам при расчетах за продукты питания коммунальные платежи и подобное. при этом нельзя сказать что соотечественники когда-то отличались высокой финансовой грамотностью многие расценивали кредит не в качестве некой финансовой подушки позволяющей решить возникшую проблему, Отратили а кредитные деньги на текущие нужды, не соизмеряя при этом расходы со своими доходами. В условиях же кризиса многие утратили источники дохода, а с ними и возможность платить по кредитам. В свете изложенного закономерно возникают вопросы – что будет, если не платить взносы по кредитам? Существуют ли законные способы не платить по ним? Итак, что будет, если не платить по кредиту и к чему готовиться, если нет денег для расчета с кредитором? Если вы прекратите платить по кредитам и займам, странно надеяться на прощение долгов – уже с первого дня просрочки будут начисляться штрафы, пение и неустойка, а общая сумма задолженности может быстро стать неподъемной. Нужно быть готовым к постоянным напоминаниям банка о просрочке кредита, будь это звонки по телефону или соответствующие смс-сообщения и почтовые уведомления. При увеличении срока просрочки соответственно размера задолженности банк может обратиться за услугами к коллекторам или в суд с иском о взыскании задолженности по кредиту. Деятельность коллекторов достаточно жестко регламентирована Федеральным законом номер 230 ФЗ. Так, при общении с коллекторами вы имеете право знать наименование и регистрационные данные компании, чтобы проверить ее в базе, ознакомиться с документом, на основании которого с вас взыскивают долг. В соответствии с законом, коллекторам запрещено звонить по телефону чаще двух раз в неделю и чаще одного раза в день. При этом вас не могут беспокоить чаще восьми раз в месяц. К вам не могут приходить чаще одного раза в неделю. Разглашать информацию о вашем долге на работе, родственникам, друзьям или другим третьим лицам. Звонить с номеров телефонов, которые не принадлежат коллекторскому агентству. Запрещено требовать долг, если у вас есть инвалидность или если вы пребываете на лечение в стационаре портить ваше имущество, применять методы психологического насилия, применять запугивание и шантаж. Банк, в свою очередь, может миновать коллекторов и обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Итогом будет возбуждение исполненного производства службы судебных приставов. Приставы могут арестовать ваши счета, списать деньги с карточки, ввести запрет на выезд за территорию России и лишить права управления транспортным средством. Что же может должник противопоставить банку? как погасить кредитные обязательства и начать спокойно жить. Сразу скажу, что простые советы типа сменить номер телефона или фамилию не работают. В итоге такие действия лишь увеличат срок начисления штрафных санкций и соответственно размер задолженности. Установление личности человека сейчас не представляет особой сложности. Спустя какое-то время банк, суд или служба судебных приставов все равно установят место вашего жительства с соответствующими последствиями. Вопреки распространенному мнению, при отзыве у банка лицензии само кредитное обязательство автоматически не прекращается. Взысканием займется управляющий, назначенный арбитражным судом или Центробанком России. В случае смерти заемщика тоже не все однозначно. Долги по кредиту могут передаваться по наследству, если не истекла данное взыскание. Наследники избегут выплат, только если не сами откажутся от наследуемого имущества. Широко рекламируемые различными лицами способы не платить кредит за 25% от суммы долга находятся вне рамок правового поля. По сути, эти способы представляют из себя различные мошеннические схемы. При их реализации в лучшем случае вы просто останетесь без денег, внесенных за якобы предоставленные услуги, без имущества и с еще большими долгами по кредиту. Законных способов не платить по кредиту не существует. Платить по кредитам нужно, если вы возьмете деньги в банке, заведомо не планируя их отдать, есть реальный шанс оказаться на скамье подсудимых за мошенничество. Поэтому старайтесь платить вовремя, либо вносите частичные платежи сразу, как только у вас появляется такая возможность. Законных способов не платить по кредиту не существует. Можно говорить лишь о законных способах погашения кредитных обязательств. И таких способов 6. Первый способ – рефинансирование кредитов или перекредитование. Способ заключается в предоставлении заемщику целевого займа для погашения уже имеющихся кредитных задолженностей. Заемщик с действующими кредитными обязательствами обращается в кредитную организацию, предоставляющую услугу рефинансирования. Это может быть как банк, с которым у вас уже заключен один из кредитных договоров, так и любой другой банк. Кредитной организацией определяется величина долговых обязательств, которые нужно погасить. Банк и кредитор согласуют условия рефинансирования, определяют величину ежемесячного платежа, сроки и процентную ставку, вопрос о залоговом обеспечении. Заемщик и банк заключают новый кредитный договор, на основании которого банк погашает кредитные обязательства перед старыми кредиторами. Фактически вы заключаете новый кредитный договор на большую сумму и на больший срок за счет чего становится возможным снижение размера ежемесячных платежей. Это, в свою очередь, повлечет переплату по кредиту, но сделает возможным погашение кредита. Естественно, необходимым условием для рефинансирования будет ваша платежеспособность и, как правило, возможность залога имущества соизмеримого стоимости кредита. Второй способ – реструктуризация кредита. В ходе этой процедуры банк и заемщик пересматривают действующий кредитный договор и формирует новые условия. Изменения вносятся с целью снизить размер ежемесячного платежа и уровень нагрузки на человека, попавшего в затруднительное положение. Договорившись с банком, вы увеличите срок кредита, но уменьшите ежемесячный платеж. Обычно план реструктуризации заключается как дополнительное соглашение к основному кредитному договору. Это не благотворительная акция. Как и в первом случае, банк будет рассчитывать заработать на процентах. Поэтому пойдет на реструктуризацию лишь в случае уверенности в вашей платежеспособности. Третий способ – кредитные каникулы. Процедура предполагает, что вы не будете выплачивать кредит определенное время. Каникулы могут длиться от месяца и до года и предоставляются как на законных основаниях, так и на договорных. О законных основаниях на предоставление кредитных каникул по ссылке в описании. Четвертый способ – частичное списание долга. Это возможно только в рамках судебного разбирательства путем оспаривания условий кредитного договора. В обосновании можно сослаться на нарушение закона при оформлении кредита, на несоразмерность процентов основному долгу или тяжелое материальное положение. Однако это скорее способ из области теории. На практике суды удовлетворяют мизерную часть таких исков. Даже если вы докажете, что при подписании договора вас ввели в заблуждение процентной ставки или условиях возврата, Полученные по договору деньги придется вернуть. Пятый способ – судебная реструктуризация кредита. Осуществляется путем обращения в суд с заявлением о банкротстве, в котором излагается просьба о введении реструктуризации. В случае удовлетворения ходатайства такая реструктуризация сроком на три года будет гораздо выгоднее банковской. Необходимым условием для реализации этого способа, как и в большинстве случаев, является стабильный доход, которого достаточно для расчетов. И, наконец, шестой способ – банкротство физических лиц. Процедура предполагает списание задолженности по кредитам и долговым распискам. Банкротство граждан имеет смысл инициировать, если у должника нет имущества, кроме единственного жилья и необходимых вещей, и если долги давно превысили стоимость его собственности. Процедура реализации имущества продлится не менее 7-8 месяцев. Банкротство – это одна из самых сложных процедур, с которой сталкиваются граждане. Будут проверяться сделки за последние три года, возможны запреты на выезд за границу и распоряжение имуществом. В некоторых случаях арбитраж вообще откажет в признании гражданина банкротом и списании задолженности. Если вы попали в сложную финансовую ситуацию, не опускайте руки и не отпускайте ситуацию на самотек. Это лишь приведет к увеличению размера долга.